Здравствуйте! Сегодня на повестке дня Head Power Steam TiPro. pro Я очень доволен, очень рад тому, что мне удалось потесить эти лыжи, тому, что я их сейчас снял и тому, что я их сейчас сдам обратно. Все, вот это самый радостный момент у меня в катании на этих лыжах, при том, не только у меня, у всех наших членов нашей команды. Лыжи непонятного формата вообще. Зачем они столько титанала, не ясно вообще. Она реально в результате никакиешее абсолютно. Она хочет ехать как лыжа для гиганта, но при этом она не продавливается ни в какой поворот. Как только начинаешь ее продавливать и пытаться выжать из нее какую-то динамику, какую-то езду, она не выдерживает и соскакивает с траектории, потому что ей чего-то не хватает. Хватки контов ей не хватает. Не знаю, чего не хватает. В общем-то, держать дугу она может на очень только лояльных каких-то условиях. Как бы, ну, в общем, карвингом они заниматься. Вообще непонятно, каким образом можно. Конечно, можно ли вот. То есть можно так вот поймал дугу, зарезаться и вот не дыша вообще вот есть. том, как он вот, действительно в достаточно пологом склоне. Зачем такая жесткость, зачем такой радиус, непонятно. А, вообще непонятно. Единственное, как на них наверное, хорошо ездить, это на классике. Но на классике тоже не совсем, потому что они очень трепетно относятся именно к передней стойке. Хотя почему не? Да, классика, это передняя стойка они не дают возможности загасить э, поворот со смещением назад и загрузить задник на выходе из поворота чтобы получить какую-то динамику, какую-то отдачу они ее не терпят они подсекают, этот задник врубается и но при этом они не отпружинивают тебя назад. То есть ты как бы затыкаешь поворот и надеешься, что как приличные лыжи, там, нормальной жесткости, они себя обратно выкинут. а Они не выкидывают, они вот как туда провалились, так и остаются. При этом вот задник у них цепляет вообще лед. Лю лютер цепляет. И что делать, как бы непонятно, потому что вот они выносят. То есть, мягко говоря, это лыжи, вот есть такой новичков термин, называется, разносит Вот они будут вас разносить сто процентов, потому что радиус достаточно большой. Маневрируют они достаточно сложно, и они цепляются задником, и при этом не помогают сместиться вперед. Новичкам будет, наверное, очень сложно. Экспертам на них, наверное, будет общение неинтересно. Но если только ваш стиль катания не борьба со, со злом, там, не борьба с самим собой, там, не спорт, не какой-то, там, я не знаю, ха -ха, тренинг, тренинг такой, кроссфит. Мы же отстойные, я пойду их сдам и наступит мне хорошо. Все, пойду возьму следующий, чтобы не пропустить. Не расчитайся, подписан на канал, все подробно все на, на сайте. Все вопросы на форум. Пока.